Всем привет! С вами снова я Иван Фабро, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, ну что же, хочу продолжить нашу рубрику, так сказать, третий выпуск нашей рубрики ⁇ Подарок для подписчика ⁇ Сегодня я хочу разыграть вот такой вот реально классный универсальный Улей Нуклеус, который нам предоставили любезно производители. Хочу сказать спасибо огромное Алексею, спасибо Денису за этот подарок, который мы разыграем среди наших подписчиков. И хочу пригласить вас всех, зрителей, подписчиков, поучаствовать в этом розыгрыше и выиграть этот классный подарок. Это улей нуклеус. его можно назвать улей для отводков, улей шестирамочник, улей для пакетов как хочешь можно его назвать, но сам Ули реально классный, и ну, тот, кто его выиграет, я надеюсь, он, этот человек будет доволен этим подарком, он ощутит все его качества, преимущества, достоинства, так как он действительно классный. Универсальный улей-нуклеус на 6 рамок рута из пенополистирола, плотностью 110 кг на сантиметр кубический, что на 10% крепче улей в лысоне и бибокс. Улей-нуклеус возможно поделить на две части по 3 рамочки. Улей очень многофункциональный и универсальный. Его можно использовать как нуклеус на два матка места, улей для отводков, улей для зимовки маток в комфортных условиях. Отличная зимовка небольших семей, стартер для вывода маток, ловушка для раю, переносной ящик, транспортировка отводков, пакетов, ну и так далее. Кстати, те, кто ищет, возможно, такой вариант для себя на пасеке, я в описании оставлю координаты производителей этого изделия. Ну что же, давайте теперь перейдем к условиям нашей акции. Начнем с условия розыгрыша. Для того, чтобы стать участником, нужно быть подписчиком моего канала. Для этого нужно подписаться на главной странице канала или под самим видео. Кстати, не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Участие в розыгрыше могут принимать все, но при условии, что победитель заберет подарок в Украине. Дальше. Нужно поделиться видео в социальных сетях. Там, где вы есть, там, где вы зарегистрированы. Это могут быть ВКонтакте, Одноклассники, Google+, Facebook, Twitter и другие. Поставить палец вверх, мне нравится. И обязательно оставить комментарий, так как победитель будет определяться по комментариям сервисом Tubers.ru. Ну, вроде бы все. Вот такие, я думаю, несложные условия розыгрыша. Ну что же, с условиями акции мы разобрались. Я думаю, ничего сложного там нет. Всего-навсего нужно быть лишь подписчиком моего канала. Поставить палец вверх. Мне нравится оставить, поделиться видео в социальных сетях и оставить комментарий под видео. Комментарии оставляйте, друзья, обязательно, так как по комментариям будет определяться победитель. Приглашаю всех участвовать в этом розыгрыше. Розыгрыш будет проводиться до 1 июня. Я буду привязываться к 1 июня, но так как на пасеке сейчас много работы, возможно, будет сдвиг на один день раньше или позже. То есть, но э, я рекомендую вам, кто не поставил колокольчик, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео и вы не пропустите наш розыгрыш. Но я буду привязываться к 1 июня. Э, вот такой улей мы разыграем. Приглашаю вас, приглашайте своих друзей, Ули действительно достоин как бы внимания, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше, и я приглашаю всех, друзья, не стесняйтесь, ничего зазорного здесь нет, рекомендую попытать свое везение, счастье, удачу. Ну что же, пускай удача улыбнется именно вам, запускаем наш розыгрыш. С вами был Иван Фабру, до новых встреч, поехали!